Всем привет! Этот ролик разделю на две части. В первой расскажу, что делать, когда донимают коллекторы. Во второй поговорим на тему «Рука руку моет в высших слоях общества». Если вас донимают коллекторы, что нужно сделать в первую очередь? Первое. Написать заявление о всех ваших открытых счетах в налоговую по месту регистрации. Это можно сделать как в электронном виде, так и приехать в саму налоговую. Таким образом вы убедитесь, какие счета на вас висят и висят ли вообще. Сейчас перед вами мой пример когда банк вообще проигнорировал все законы Российской Федерации. Либо налоговые в ответе укажет, что у вас депозитный счет, потому как нет цифр, которые прямо показывают кредитный счет. Можете сами в этом убедиться. Второе. Прийти в сам банк, где брали в кавычках кредит, а по факту вы оставляли свой вклад. И также запросить выписку о всех открытых счетах. Третье. Пишем заявление во все правоохранительные органы на коллектор. Допустим, районное отделение полиции, где находится офис коллекторов также в МВД, судебным приставам, прокуратур и так далее. Для облегчения я оставлю файл с более широким списком органов под видео, куда писать претензии. И народ помнит, используй свой суверенитет, согласно Верховным законам. Осуществляйте свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, органы местного самоуправления. Разберем на примере взаимодействия с судебными приставами. Как раз плавно перейдем ко второй части ролика. Согласно федеральному закону, кстати, который подписал сам президент, номер 230 ФЗ от 3 июля 2016 года. 2017 года заниматься взысканием задолженности с физических лиц могут только коллекторские агентства, включенные в реестр. В рамках данного закона Федеральная служба судебных приставов опубликовала список коллекторских агентств, имеющих лицензии в 2017 году. В него вошли 145 компаний. Вдумайтесь в эту цифру! 145 компаний! То есть это только юридические лица, не считая их филиалы. А если учесть еще каждой компании филиалы, то эта цифра увеличивается в разы. Представьте масштабы мошенничества. Почему я так считаю, объясню далее. Итак, переходим к списку коллекторских агентств, имеющих лицензию в 2017 году, по мнению приставов. А на самом ли деле это так? Перед нами официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Сведения, содержащие в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочной задолженности в качестве основного вида деятельности. Ниже представлены те самые компании. Так это или нет, мы сейчас проверим. Возьмем несколько лидирующих организаций. По номеру ГРН мы делаем запрос на выписку в налоговой. Копируем. Формируем запрос. Далее скачиваем. Начнем с коллекторского агентства Sentinel Credit Management. Опускаемся ниже. Сведения об основном виде деятельности. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включает в другие группировки. Где здесь указана деятельность по возврату просрочной задолженности? Идем далее. Следующее коллекторское агентство. Актив бизнес коллекшн. Опускаемся также ниже. Сведения об основном виде деятельности. Деятельность в области права. Следующее коллекторское агентство. Финансовое агентство по сбору платежей. Сведения об основном виде деятельности. Деятельность в области права. У меня вполне уместный вопрос. Почему у судебных приставов на сайте указано одно – а у коллектора выписки совсем иное. И что самое интересное, вся эта информация в открытом доступе. Подведем итоги. Начиная с президента, далее законодательная власть в лице Государственной Думы Российской Федерации, исполнительная власть в лице МВД, прокуратуры, ФСБ, налоговая, судебные приставы и так далее, и судебная власть в лице всей иерархии судов. Все это один в огромных масштабах клубок, где рука руку моет. Если это было бы иначе, тогда мы не наблюдали в больших масштабах правовой беспредел, да и не только такой. А с беспределом в разном проявлении в данное время сталкивается, пожалуй, почти каждый из нас.